Сгорел. Все. Все. Красный как рак. Короче, единственный бассейн на территории отеля Адаран. Он единственный такой. Зона грубо говоря, глубины раз. Вот тут зона глубины два. Тут все неплохо, но он такой какой-то спокойный. Да, уж слишком спокойный. Размерен. Ну, давай, промажешь сейчас, нет? Давай, каюк, баян. Ааа, фигу два. На самом деле, итогом первого дня, то, что вы видите на мне, это вот это. Будьте, берегите себя, будьте, пожалуйста, более вменяемые, чем я. Смотрите, а, я спать уже не могу. Это все произошло за первый день. Я понимаю, почему индусы черные. Тут все они черные. Потому что, если бы я здесь пожил, по-моему, полгода, я бы тоже стал черным. Вот, скотина. Сгорел. Все. Все, красный, как рак. Вот это раки тут валяются, их тут жарят. Вот они такие же красные, как я. Как говорится, мы славяне. Если вы славяне, если вы не славяне, как говорится, ваше дело, не приспособлены для такого климата. Но, по крайней мере, я за сутки сгорел. Я в Доминикане сгорел всего лишь на третьей сутки. Здесь за сутки сгорел. Хотя, посмотрите, на самом деле, на небе солнышко-то нету. Нету этого солнышка. Не, оно там есть, где-то сквозь тучу скрывается Я представляю, что бы было, если бы тут тучи не было. То есть это у них пасмурно, если что. И вот сквозь это пасмурно, ты сгораешь на раз-два. Стою вот в сортире, сортир такой вот уличный, видите, да? Небо открытое, тут у нас душевяя. Обмылся, помылся, подмылся. И вот такое вот зеркальце. Светик, семицветик горит а тут, там. Вот этот паук здесь, скотина, живет уже, который, сутки, собака. Хоть пошевелился. Ладно, короче, пошку вытираем, пошел кремом подораться. Здесь сгорите на раз-два. Не знаю, но у меня тело такое. Я сгораю молниеносно почему-то. Но в Доминикане я сгорел всего лишь на третьи сутки. Здесь сгорел за одни сутки. Я уже три дня хожу в футболке, я ее не снимаю. И каждый день мажусь этим гребаным кремом. Кремом в футболке. И вот сейчас я себе позволил резкость. Вышел на улицу. Резкость, дерзкость. Детский взрослый Алкашбар знаменитый. Короче, Диан, твое мнение. Вот смотри, давай интервью. У орехово москвички. Скажи, вот, ну, вода здесь, она реально теплее, правильно? Чем в море, ой, в море в океане. Да. Я хочу снимать. Чего ты хочешь? Снимать. И что ты будешь снимать? Водой. Не надо воду снимать. Здесь вода более мутная, чем... Ой, чем в океане. Короче, единственный бассейн на территории отеля Адаран. Вот. Ну слушай, в принципе, уже хватает. Вот спустя там буквально три дня уже, в принципе, более-менее достаточно. Он единственно такой. Э, зона, грубо говоря, глубины 1. Вот тут зона глубины 2. Видите, да, полосочка. Вот там зона глубины 3. И вот она, Алкашбар. А ты это все укладывать будешь? Ну да, немножечко. Так, выложим, наверное. Ты что, будешь какой-нибудь коктейль? Нет, я сейчас буду прыгать. Не, ну смотри, близко к бару не прыгай, будут ругаться. Обрызгаешь всех просто. Не, аккуратно. Ну давай, ну давай, сегай. Мальдивы, вместо того, чтобы в океане индийском купаться, мы в басик прыгаем. Ну давай. Басик небольшой. Ну так, нормально жить можно. Я уже в футболке, я уже говорил, я уже сгорел просто. Невозможно жарко. Несмотря на то, что кажется то, что э, тучи, да, там пасмурно, на самом деле эти солнечные ультрафиолетовые лучи, они проходят даже сквозь лучи. А ты загорела? Нет. Я, даже я... не мазалась? Нет, я мазалась, но я не сгорела, и не обгорела. А я ни разу не мазался, и обгорел. Ну, то есть все равно, то есть, лучи, они солнечные, они проходят через вот это вот даже небо. Короче, я северянин, а это южанка. Поэтому южанка не сгорела, а я северянин подгорел. Потому что я есть северянин все таки Северный человек. Знаешь, что придумал? Вот ты на Мальдивах была раньше? Нет. Первый раз? Нет. Но я думал, что была. Но это лучше, чем Турция или Доминикан? Турция больше понравилась? В Доминикане понравилось. Больше. В Доминикане. Да мне тоже что-то больше в Доминикане понравилось. Тут более такой тюленький отдых, правильно? Может быть, взрослый отдых, пенсионный воздух, ой, отдых, возраст говорю, блин. Тут все неплохо, но он такой какой-то спокойный, да, уж слишком спокойный. А в размеренный. В но в Доми... Ну ты, ты же была в Доминикане, да, ты что? Я не помню. Ну, движника было, концертов много было, развлечений немного было, а, экскурсии поняла. сумасшедших там даже аквапарк было. был. Да там свой собственный аквапарк даже был. Здесь как бы все по-своему, но оно такое более умиротворенное. Да ты знаешь, тут не скучно, а чтобы не оскорбить, это более тюлений отдых. Как тюлень вот этот вот. Пришел, хрябнул, улег. Утро вечером мудренее, пошел, позавтракал, пообедал, спать лег. Ну проснуться тяжело. А, Это еще написал, не да? раскрывая подробности. Ну ну вот так получается. А ну тут ты легко просыпаешься или нет? нет. Тяжело. Прям вообще встать. Тут сильно. спится намного крепче. Вот смотри, я в Доминикане 6 утра уже вставал и как... Ну я не знал, чем заняться, а здесь... Ты как бы вот тяжело просыпаешься. В Доминикане я тоже рано вставал. вот и я рано вставал. Хотя разница у нас была, по-моему, 8 часов. 8, 8 часов московского времени. Раз, разве не в 8, не в 12? Я знаю, что разница между восковским временем и доминиканским у нас была 8 часов. А, ну, наверное. Ну. И один единственный бассейн на весь остров возле Алкашбара. А Все. там был... Там куда не пойдешь, везде бассейны и лодка. Там получается, сейчас подожди, я посмотрю в твоей голове фото. Сейчас не Один. Доминиканы это более молодежная тема. Мальдивы это такая более взрослая тема. Я насчитала в своей голове три бассейна. Их больше было. Их больше было. Просто они один перетекает другой. Пора закругляться идти. После обеда уже в номер, наверное, в сторону океана. Вот они. Странные сайгаки. Ой. Чего тут раскорячились от чанага? В общем, купались, полоскались. Единственный бассейн на острове Адарана, отель Адорана. Вот. Ну так, вроде неплохо, вы знаете. Уже начиная с третьего, с четвертого дня беру моду, то, что сюда надо приходить после обеда. Краски, жирок разогнать. А то, как говорится, не до его же он прилипнет. Вон они, мелкие засранцы, газанули за мячом. Не могли мимо футбольного поля пройти. Мячик там. Но единственное, я бегать не могу, честно признаюсь. Ноги разбиты, на скистер. А, прям. Трава мелкая, острая, она прям в ноги вгрызается. А по пути того, как он мячика издалека заметил, обнаружил какие-то варечки вратаря. Вот они. Чьи-то. Опа. Давай, пинайте. Сраные мелкозасранцы. Быстрее, сильнее в мою сторону. Нормально, можешь пнуть? <свеч> <О>, Человек-дырка. <свеч> Я такой же. <свеч> <Хей -догдать пяну>. <свеч> <свеч> <свеч> <свеч> Два человека-дырки. Вы как оказались на этих монстре? Ну, давай, промажешь сейчас, нет? Давай, каюк-баян. А, фигу два! Все, ловите давай. А, да вы бегать даже не хотите. Ленивые. Тут же самый пляж, как в том самом фильме, Warner Brothers представляет. Ну что, Диман, у тебя уши красные, это почему? Я а ну, стоять, покажи свои красные ухи. Это стопудово, потому что ты борча наелся Кто? Сраные улиткой пришли к вам потусить? Да что их так много? Так это микрокрабы, членистоногие А, стоп, он же Ну что ты их толкаешь? Все, пошли купаться Потому что членистоногие их тут много А нас мало Смотри, ребят, уже показываю 205 раз Тот же самый перс Напротив наших домиков Вон они, 10-15 номер. Улит! Смотрите, вон оно, на полметра минимум поднялось. Вот этого, ну, реально даже а больше, чем полметра. Да какие улитки тут их полно? Что они тебе? Эти, которые не шевелятся. Короче. Утром с утра воды нет даже. Сейчас покажу. Вот когда утром с утра. Вообще, конечно, я вот это вот сейчас бомбанул. Короче вечера воды нет даже вон там с утра к 11 к 12 часам вода отсюда приплывает туда и так каждый день день ото дня ну что сраные какодахи идем купаться да. давай закидывай этих мелкостранцев да, давай ну а что делать зря приехали что ли купаться купаться уже кидаем вот эту вот свою А, ножки больно носки протех носки уже сняв вот, а, вот женщина молодец, она в специальных туфлях купается, а мы, а мы что? Ну давай, Диан, ну не ломай, Пирс, тебя в Индии не пойму, или где мы находимся? Ну давай. Никого нет, ныряй. Давай прыгай, тут нормально уже. Все-таки вода поднимается не на полметра, а на метр, судя по всему. Ну давай! Снимаем, я да снимай, давай ныряй! <звы> давай, следующий какушка! Еще Диман! Сильная, ты сильная. Сильная, сильная.